Расскажу вам сегодня, как он вообще появился, почему набрал такую популярность, какие-то базовые знания. Я в блогерстве около трех с половиной лет, причем, что я три раза начинала с нуля, по определенным причинам, по разным причинам, и вот на третий раз выстрелила. И поэтому я могу сказать, что этому поспособствовало. На данный момент у меня в ТикТоке 345 тысяч подписчиков, в Инстаграме 35 с половиной, и на Ютубе я его четыре месяца назад завела. Уже больше 43 тысяч. Поэтому я могу сказать, что я знаю, как набирать аудиторию. Сегодня мы поговорим про ТикТок. Значит, что такое вообще ТикТок? Что это за платформа? Это популярный сервис. На данный момент очень популярный. Который специализируется именно на юмористических. Не только на юмористических, просто на видеороликах самых разных. Раньше можно было заливать туда видео только по 6 секунд, по-моему, потом сделали 15. И на данный момент можно заливать ролики 1 минутные и даже трехминутные. Но трехминутные это записанные заранее и уже выгруженные в галереи, то есть прямо сразу в ТикТок. На данный момент пока что нельзя записывать трехминутные ролики. Но, честно говоря, трехминутные ролики очень мало кто смотрит. Практически никто. Поэтому это нам нужно появился в 2016 году, и это была азиатская соцсеть, и называлась она «Долу И также была отдельно другая социальная сеть — это «Мьюзикли». В ноябре компания «Долу выкупила Мюзикли за 1 миллиард долларов. И они, получается, соединили две эти соцсети. Есть такое понятие, как «феномен аддиктивности». Феномен аддиктивности — это когда люди заходят в приложение каждый день и могут просто сидеть в нем часами. Почему так происходит? Потому что вырабатывается в прямом смысле слова зависимость. Тикток — это те же инстасторис, которые так сильно привлекают людей и вызывают этот момент объективности. И что еще привлекает людей? Это то, что абсолютно каждый может набрать там популярность. Абсолютно каждый. Почему это происходит? Потому что видео с нулевой аудиторией, с нулевым подписчиков, может набрать десятки тысяч просмотров. Есть такая история, как один мужчина, он создал аккаунт, вы уже видели в ТикТоке, как он едет на скейте и пьет сок. Его видео набрало больше 40 тысяч миллионов просмотров за сутки, на него подписалось за сутки больше 2,5 миллионов людей, это в Америке было. Продажи этого сока за три дня возросли просто очень сильно, и компания этого сока подарила ему машину. Значит, наша целевая аудитория. Допустим, студенты, которые только закончили высшее учебное заведение, у них еще нет опыта, и они хотят устроиться на работу. Люди, у кого нет возможности есть, ездить в офис по какой-то определенной причине, может быть, тот, кто еще не определился с направлением. Когда мы начинаем думать как зритель, сразу приходит идея, и можно предугадать, что будет вот это вот, блин, это так жизненно, надо это лайкнуть. Почему люди любят простоту? Почему Инстаграм начал терять популярность? Потому что ужесточились правила. Сейчас все уже потеряли к нему интерес, потому что Инстаграм стал похож на густовочную галерею. Инстаграм стал более коммерческой платформой на данный момент. Тикток же бери, что хочешь. Настолько там разный контингент, который может найти позитивную и негативную реакцию. Какие для нас есть преимущества этого приложения? Первое, это, конечно же, пиар-компания. Нам нужно показать, что мы именно компания, которая работает. Второе преимущество — это музыка без авторских прав. То есть, там есть авторские права, если мы нажимаем на компанию, там можно выбрать бизнес-аккаунт. А потом нам... поменять можно, если что? Да, конечно, можно. Дальше — это создание полезного контента. Я тут два пункта соединила в один. Это создание полезного контента, использование видео из TikTok в других наших соцсетях. Эти потом видео информационные, не только информационные, мы можем взять и, например, выложить к нам в сторис в инстаграме. Какие видео более подходящие для нас? В очень разносторонний формат видеороликов. Придумать можно абсолютно все, что угодно, но я выделила для нас четыре пункта. Первое — это так называемые мемы, которые самые распространенные в этом приложении Это все приложение вообще построено на каком-то юморе и всем вот этом вот. Следующее — это то, что я рассказывала раньше, полезная информация. И такие ролики очень часто именно пользуются сохранениями. Третье — это у нас Короткие кликбейтные ролики, которые так вот и хочется описать. Но это же да, это жизненно. Когда человек делает что-то для того, чтобы привлечь активность. Вот вы наверняка видели на ютубе вот эти кричащие заставки, где там рука отваливается, но совпадает. О боже мы вы знаете, что я сделали, эти кричащие названия. А в итоге этого, может быть, даже не было видео. Следующий пункт — это следуем трендам. Это предугадать просто невозможно. И вот чем раньше вот этот тренд схватить и снять его, тем больше он наберет просмотров. Следующее. Правила съемки. Самые основные и то, что поможет делать видео качественнее, лучше, смешнее привлекательнее и более просматриваннее. Первая, самая банальная вещь — это хороший свет. Второй пункт — это самый главный, и о нем я хотела сказать. Вот о нем надо сказать обязательно. Это быть раскрепощенным, потому что не так важно, как ты выглядишь в кадре, чем вот эта вот неуверенность, скованность, она всегда очень сильно чувствуется. Ну, третий пункт, вот самый банальный — это то, что мы там снимаем вертикально. Текст изначально лучше не добавлять, потому что все равно все эти ролики потом отправляются мне, и я их уже выкладываю. Видео. Отправляем готовое, желательно, за сутки, потому что, возможно, будут какие-то погрешности, косяки, и лучше это будет заранее исправить, чем потом у нас не будет видеороликов. Видео сохраняем черновики для того, чтобы оно сохранилось. Почему черновики? Потому что в случае, если там будет что-то непонятное, там потом можно будет сам, прямо в самом приложении переснять какой-то кадр. А вот есть в ТикТоке такое понятие, как плагиат. Ну, допустим, увидел какой-то ролик, да, вот какую-то идею, вот начал ее повторять, а да. есть. Тикток — это сплошной плагиат, это правда. Не, не, Все друг друга переснимают. Я им в виду, за это банят, блокируют, как-то наказывают. Нет, если... нет. Ну, смотрите, есть отличие между прям прямым плагиатом, вдохновился, и тренд. Это нужно уметь различать, и к этому надо тоже прийти. Тренд — это вот когда вы видите, что уже человека три это пересняло, то мы тоже можем это спокойно снять, это будет трендом, это будет круто, классно. Позаимствовать идею — это, допустим, когда я снимаю, допустим, какой-то креативный ролик, потом кому-то это понравилось, человек может тоже переснять что-то подобное. Конечно, хорошо, если хоть что-то меняется, вот, но внизу могу, могу добавить что-то вроде «Очень понравилась идея, я позаимствовала у, и отмечаю от автора» алгоритмы хочу сказать еще немножко. Я думаю, вы видели эти тоже кросящие заголовки. Продаем курс по ТикТоку. Все алгоритмы, все тайны, все секреты. Это все ложь. Нет в ТикТоке определенного алгоритма, есть только один. Наберет видео много просмотров, либо не наберет, зависит в первый час. Если в первый час, либо в первые полчаса большая активность, то есть больше, чем на других ваших видеороликах, то это видео, вероятно всего, наберет больше просмотров, чем остальные ваши. Система ТикТок понимает, что это видео интересно, и на каком-то моменте эти просмотры могут ослабиться, и поэтому тогда они как бы останавливаются. Ну, самое популярное видео, это, получается, мое. Не знаю, либо потому, что так получилось, или потому, что меня узнали. Мне нравится видео Ани. Там надо звук слушать. Там образ, образ, сама вот, подача, да, красота. Практически... Мне очень понравилось. Второе у нас по популярности видео — это наш челлендж. И я добавила в конце, как вы думаете, кто круче справился. И поэтому под этим видео у нас и комментариев. Но это тоже из разряда ЖИЗА. Еще у нас хорошо ролик. Вот этот вот. про Ладно, попробую я ваш этот фриланс. Может что-то получится. Я знала, что это видео наберет уже больше тысячи. Хотела еще спросить по поводу тегов. Я вижу, что ты добавляешь теги. Они работают больше потому, что когда человек лайкает видео с каким-то определенным тегом, ему потом по этому же тегу могут попасться другие видеоролики. Вот. Но это лучше делать, вот, когда подписчиков нет. А потом можно это вообще не делать. В дальнейшем это на рекомендации никаким образом влиять не будет, когда у тебя уже есть аудитория. Я заметила, что у некоторых очень сильно постится качество, когда делаешь запись экрана. Вот у меня, допустим, не портится, а у других я смотрю, что есть видосы, которые прям очень сильно страдают. Есть второй вариант — это выложить видео к себе на аккаунт, скопировать ссылку, ставить Telegram-бот, я могу в группе на написать название. Он скачает это видео без э э водяного знака.